В этом году ведущие мировые автокомпании продемонстрировали публике новые дорогие модели в различных классах от седанов до внедорожников и концепткаров. Среди них есть такие, за которые придется выложить целое состояние. Сегодня в этом видео вы о них узнаете. гоу go go! go. Lamborghini Kuragan Performance. Любители скорости наконец-то дождались презентации новой модели от Lamborghini на Женевском автосалоне. Ураган оснащен 5-литровым двигателем V10, мощность которого равна 640 лошадиным силам. Автомобиль, стоимость которого составляет 275 тысяч долларов, способен разогнаться до сотни километров в час меньше, чем за 3 секунды. Также Ураган установил рекорд скорости, пройдя круг Нюрнбергской трассы за 6 минут и 52 секунды. Мерседес Майбах Лаундалет G650 Легендарная немецкая компания представила самый дорогой внедорожник на планете Показанный на главном фото Его стоимость превышает 660 тысяч долларов Карл 660 тысяч долларов. Внедорожник имеет около 60 сантиметров дорожного просвета. Салон оснащен стеклянной перегородкой наподобие лимузина. Задние сиденья встроены массажеры, имитирующие массаж горячими камнями. Под капотом Lounded Jeep G 150 находится 12. 12-цилиндровый двигатель, учительный на 630 лошадиных сил. К концу года будет произведена и продано всего 100 экземпляров этого шикарного внедорожника. Бриллиантовый призрак от Rolls-Royce. Компания, специализирующая на выпуске дорогих машин, в этом году не стала менять свои подходы. На Женевском автосалоне был представлен автомобиль, украшенный настоящими бриллиантами. Более тысячи драгоценных камней были подмешаны в краску, которая окрашен кузов призрака. Компания не озвучила стоимость специального покрытия, но в базовой комплектации стоимость автомобиля стартует с 300 тысяч долларов. Сделана модель под заказ для очень богатенького дядьки. 812 Superfast Ferrari Великолепный автомобиль от итальянской компании Ferrari Впервые был представлен на автосалоне в марте Он оснащен 6-литровым и 12-цилиндровым двигателем С феноменальной мощностью 780 лошадиных сил Авто способно развивать скорость, равную 211 милям в час, а до сотни километров в час может останаться за целых 9 секунды. Окончительная стоимость машины пока неизвестна, но по приблизительной оценке будет начинаться от 320 тысяч долларов. McLaren 720S. Автомобиль, представляющий второе поколение суперсерии от производителя гоночных машин Макларен, представляет собой мощного зверя с 4-литровым двигателем с двумя турбонаддувами, мощность которого равна 710 лошадям. Особ... Особого внимания заслуживают узкие фары, заправленные в глазницы, в которые также встроены в воздухозаборники. Автомобиль, особенно, набирает скорость до 212 миль в час, а до сотни можно набрать за рекордные 2,8 секунды. Приблизительная стоимость модели 290 тысяч долларов. Porsche Panamera спорт туризма. Несмотря на кузов универсал, эта машина печет под капотом шестицилиндровый двигатель с турбонадувом, мощность которого равна 550 лошадиных сил. Автомобиль стоимость которого около 100 тысяч долларов разгоняется до сотни километров в час за 3,4 секунды. Очень неплохо, как для универсала. Ну и последнее – Lamborghini Aventador S. Последняя в этом списке ломовинка от Lamborghini представлена весной этого года, которая оценивается сумму 420 тысяч долларов. Под капотом этого монстра прячется 6,5 литровый и 12-цилиндровый двигатель на 730 лошадок. Неудивительно, что при такой мощности авто может загнаться до 217 миль в час. На этом все, ребята. Понравилось видео? Ставь палец вверх. подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить крутые видосики. Всем счастья!